Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Так, вот у нас, по-моему, французский крейсер 10 уровня что то я просто сидел, задумался Ну, я этот корабль просто называю Генри Ну, хотя я понимаю, что это, конечно, неправильно Карта Петля, игрок Ханс 0.12 Прям сразу с начала боя здесь, я смотрю, игрок берет быка за рога под форсажем Приближается к точке, ну, хотел, возможно, помочь эсминцу Начинает настреливать по Тирпицу Получает От Тирпица <с> Сейчас хорош хорошая возможность Тирпиц использовал Аварийку Так, да, удается хотя бы один Пожар повесить Ну, я думал сейчас бац О, еще два пожара что ли А, не, еще один Наверное но все равно сейчас терпится неплохо так нагорит. Третий пожар, ну. Все, дальше Генри переходит на бронебойки. Пора, по-моему, уже ремку использовать. Ну, в принципе, если бы не Генри, наверное, уже союзного эсминца бы уничтожили. А так, все таки а, там, Минотавр спрятался под остров, поджался. кто первый решится на агрессивные действия? Но это бывает вот так, за островом. С одной стороны подожмутся, с другой стороны подожмутся. Но бывает кто-то, особенно на эсминцах, вот так выскакивает и в надежде противника уничтожить торпедами. Ну, неплохо, неплохо терпится так, нагорел. <laughs> на большую часть своей прочности, по-моему. Ну... От пожаров весь этот урон можно восстановить. По-моему, Минотавр пошел там вперед. Сейчас будет хорошая возможность. Бронебойки, ускоренная перезарядка должны сделать свое дело. Ну, не, Минотавр сразу выходит и борт, конечно же, убирает. Ну, не особо ему это помогло. Сразу там двадцаточка, две цитадельки. Второй зал. Все, нету Минотавра. <с novio> жалко, сейчас ускоренная перезарядка на КТ, сейчас неустрашимый доберет союзного эсминца тот там, как может пытается отстреливать, я не знаю неустрашимый, по-моему, немного косоват как-то, да, у него там было 600, по-моему, с копейками прочности и он так долго его не мог уничтожить дымы уже не спасут, все не удается, не удается сделать фраг из под носа просто уводит там, по-моему, на точку зашел Бранденбург. Ну, так опасно, конечно. Перед линкором находиться в засвете я не вижу, где бронебойные снаряды. Он почему-то смотрит в другую сторону вообще. Хотя для него самой заманчивой целью здесь был как раз-таки Генрих. не особо удачно, не вешаются пожары на Бранденбург. Ну вот. Обязательно. Как только это скажешь, так сразу две штуки. Тут же противник использует аварийную команду. Генри сразу, чтобы не упустить момент, использует ускоренные перезарядки главного калибра. Ну, понятно, чтобы как можно быстрее поджечь противника. Есть один пожар. Второго пока нет. Но еще парочку залпов будет. Есть второй пожар. Да, может и догореть. Чё, третий, третий пожар удается повесить на Бранденбург. Что-то прям Генри везет. Я, я не знаю, это бывает. Стреляешь, стреляешь по сто попаданий, ни одного пожара. А тут уже 13, чертова дюжина. Противник все-таки умудрился одну точку захватить. Где там союзный эсминец? А, я смотрю, захватывает. Пытается, по крайней мере, захватить точку С, но там еще линкор на точку заходит. Норка. Продолжает Бранденбург гореть. Ну что, догорит, нет? Уже игрок заработал медальку. Стихийное бедствие. А вот он. Тирпец. Многострадальный, который в начале там три пожара выхватил. С КД на аварийке. Сразу же первым залпом и опять пожар. Уже 14 в этом бою. По-моему, песенка терпится спета, все. Доберет его здесь Генри, не отпустит. Еще и торпеда так отправляет. На всякий случай, если вдруг терпится пойдет вперед, не будет. Она там маневрировать. Остается у него уже 15 тысяч прочности. Торпеды прямо по курсу. Все меньше и меньше, уже 13. Че у него опять Торпеды аварийка на КД, или он решил один пожар потерпеть все-таки. Есть еще один пожар. Нет, все-таки на КД, потому что с таким запасом прочности обычно уже тут даже хорошие игроки реагируют на первый же пожар, да, когда у тебя там меньше 20 тысяч. По-моему, уже давно надо было так довернуть, чтобы ПМК начал работать. Ну, не знаю, может что прокачан мне в ПМК билде. Ну теперь точно все. Аварийка на КД 6000 прочности. Сейчас, Конечно, Генри здесь рискует. Ну, успел там немножечко право довернуть. Мог терпеть перед своей гибелью и сделать, конечно, огорчить. Противник Урон противник за 200 тысяч. Ну, это хорошая мишень с такой дистанцией, да. С, как, вот, как, как его назвать? Седжонг. Легкий крейсер. Мне кажется, в любую проекцию можно выбивать цитадельки. Все, дымы. Врубает дымы. Но до гидроакустики еще далеко. Ну нет, не успевает противник служи, спрятаться в, в дымах. Пакẽ. Да, была дистанция небольшая. Надо было уже давно перестать стрелять из главного калибра. Я не знаю, сколько там показателей, Да, у нас же есть это, э, дистанция засвета при стрельбе в дымах. Здесь получается. <правда> хватило, Торпеды прямо по курсу. Этой дистанции хватило, чтобы он не смог отсветиться. Надо же учитывать эти моменты, когда ты играешь на таких кораблях, да, если, тем более, ты хочешь спрятаться в дымах, чтобы, чтобы тебя никто при этом не светил. Перестань стрелять, все. Урон уже 233 тысячи, кстати, противники почти закончились. Во многом благодаря как раз-таки нашему сегодняшнему персонажу. Уже трех противников уничтожил, 237 тысяч урона. Команда контролирует две точки из трех. Уже можно сказать победа. А, Но ну, я видел и не такое. Когда вот так казалось бы, что все уже ты выиграл, и вдруг начинает сыпаться союзная команда и... Поэтому в любой ситуации надо стараться, как бы, это... сохранять хладнокровие и не упарываться, не лететь вот так вперед с криками. А, побольше надо нанести урона, пока бой не закончился. А тут бац, да, ты полетел в итоге, там как-то неаккуратно, поторопился, слился. И хоп, а в итоге слив. Я такое видел и не раз. Еще один пожар, на этот раз на не по-моему. 18-й уже пожар. Тут уже не стихийное бедствие, тут уже пироман. Еще один 19-й пожар. Потенциальный урон, я смотрю, уже как у линкора. Под 2,5 миллиона. Не скажешь, конечно, что это натанкованные, Получается, этот урон весь считается. Даже те снаряды, которые в тебя не попали, но просто были выпущены в твою сторону. Но все равно неплохо. Не каждый линкор даже таким показателем может похвастаться. Что, минус еще один противник? На этот раз Симакадзе там уничтожает. 20-й пожар. Продолжает гореть Айова. Вражеский авианосец добирается макат Наша команда к промахнулся. Семь минут до конца боя противнику, мне кажется, здесь уже сделать нечего. Даже если вот там на правом фланге сейчас вражеский эсминец доберет... Не знаю, А, ну получается, для команды это левый фланг. Доберет два линкора, это особо ничего не изменит, потому что слишком большая разница по очкам. Все три точки. Еще один пожар уже 21. -й. Можно было уже перейти на бронебой, если Юси, он, в принципе идет бортом. Сейчас надо заценить, с какой стороны летят самолеты и попытаться еще обнаружить. авианосец обнаружить. Ой, он тут совсем прям недалеко. Как -как -какая, какая радость! Вот, он, и пригодилась. Заключительный расходник ускоренной перезарядки главного калибра, дабы побыстрее Кагу уничтожить. Урон уже приближается. к Еще один залп и 300 тысяч. Да, есть. 302. Если сейчас Кагу удастся уничтожить, будет ракет. Сто с небольшим против.